Проражаю огромную благодарность компании «Землечист», спасибо за участок, не ожидал, спасибо бригаде Евгения, огромное спасибо всем, спасибо за оперативность, в такой компании нужно ездить и учиться работать. Спасибо.